Да, помахаю, для, для, для понта помахаю хоть немножко. А где а солнце блять? Для понта хоть помахай немножко. И. Сильнее Маша, сильнее! Блять смотри, сейчас нагнешься нахуй, башен. Тьмем нахуй! ха нахуй? Нет башен блять, нахуй. Все, хватит нахуй. На, меня сми тоже. Че, тоже махать будешь? Да. На маши дальше. Давай. Очки одень, очки одень. А то глаза уже пьяные, наверное. Очки одень. Ну ты уж сильнее маши, пт Ничего не вижу. Очки с ними, пту. Ну, я говорю, для фанта стоит и у и это она. Вон Денис, смотри, какой мы мопед сделали, баный ворот Мотоблок. мотоблок. Вот это был мопед, а из него стал мотоблок, нах. Видишь, как он захуяли, все переварили здесь, переевали все нах. Сейчас теперь он, нах, гоняет, как, как, как лесопед быстрее лесопеда нах. Надо же повуёбаться немножко, нах, Альбин. Надо же немножко повуёбаться. О, переключается на вторую скорость, на, на повышенную сейчас въебетно. Давай, включай повышенную, быстрее. Не берите, не берите. Повышенную включай. <свист> Фу, блядь. Ты как в шашлычнице, блядь, даже дышать нечем, нахуй. Люблю шашек делать, мне нравится. А, надо пиварочить надо. Повречать. Фу. Фу. Устала. Вот мы троем вышли на шашлык. Родители не захотели выйти. Они устали. Дом охраняют. Дом охраняют они. Матрас, дом... матрас, диван охраняют. Матрас, диван они охраняют.